Всем привет, друзья! Сегодня на канале у нас новая рубрика. Конечно, на просторах ютуба она далеко не новая, но мне хотелось бы, чтобы на нашем канале были такие рубрики, даже если они столетней давности. Здесь, понятно из названия, мы будем искать 5 причин тех или иных событий, которые будут связаны именно с Барселоной. Открывает нашу рубрику Левандовский. И, ну что ж, Поехали. Первая причина, для чего Барсе нужен Левандовский, это нехватка кадров в нападении. Барса, кто бы что ни говорил, все еще в кризисе. В кризисе финансовом и в игровом. Нет по-настоящему топовых игроков в нападении. Имеется в виду, что нет игрока, который стабильно из раза в раз будет решать моменты. Абу Янг, хоть и прекрасно влился в состав, стал вторым бомбардиром команды, все-таки не то. Да и непонятно, как Габонец будет играть в следующем сезоне. Возможно, та мотивация пропадет, и кто тогда будет забивать в Барселоне? Фиран, возможно, даже будет забивать, но пока рановато. Фати действительно хорош, но он молод, и пока непонятно, что будет с его травмой, и сможет ли он играть стабильно хотя бы пол сезона. И все, страйкеров в Барселоне по сути нету, а в следующем сезоне команда Хави будет играть в Лиге Чемпионов. И кто, если не Роберт, нужен Барселоне? Думаю, всем все понятно. Вторая причина – универсальность в том плане, что Хавис левандовский сможет строить атаки не только через фланге, но и через центрального нападающего, что очень важно. С Эбамиянгом такого не было и не будет. Габонец не умеет играть в подыгрыши. можно сказать, что вообще не умеет. Если Левандовский перейдет в Барселону, то я уверен, что это будет ключевой игрок в команде после Бускеца. Он будет забивать, но также, когда надо, сможет сохранить мяч, отдать точную разрезающую передачу и просто хорошо сыграть в подыгрыше. Например, в этом сезоне, когда соперник прессинговал каталонцев, то у Барса в различных ситуациях не было варианта, как отдать на Янга. но тот не справлялся, терял мяч и даже в простейших ситуациях не мог сохранить мяч. Левандовский достаточно техничный игрок, и с ним Барса откроет новые возможности. Третья причина: Барсе нужен лидер. На данный момент в команде нет явного лидера. Да, есть Бускетс, Альба, Дани Алвис, которому 38 лет, и они все по-своему лидеры. Но Барсы нуждается в еще одном лидере. На этот раз в атаке. Раньше был Месси, и теперь в команде некому решать моменты. Конечно, Левандовский полностью не заменит Месси. Да и вообще Леон никто не сможет заменить. Но Роберт определенно будет лидером в атаке, как игрок на поле, так и в раздевалке. Молодые Фати и Феран многое возьмут на заметку, и возможно в следующем сезоне нас будет ждать связка в АТИ и Ливандовске, как, например, сейчас играют Бензима и Венисиус. Это будет очень круто. Четвертая причина, как бы это просто не звучало, Роберт – идеальный вариант как по цене, так и по качеству. 40 миллионов евро за такого нападающего – это очень хорошо. На футбольном рынке нет таких игроков. Есть невероятно выстреливший в этом сезоне Кунку, но цена очень высокая, а у Барса, как мы знаем, туго с финансами. Эрлинг в Сити и что в этой ситуации делать Барсе? Есть вариант с Робертом Левандовским, абсолютно топовый игрок, один из лучших нападающих в 21 веке. Из последних 7 сезонов в 5 Левандовский забил не меньше 30 мячей в Бундеслиге, в двух остальных оставалось буквально парочку мечей. Очень крутой результат, цена приемлемая, Барса обязательно найдет такие деньги и я надеюсь, что мы увидим Роберта в Барселоне в следующем сезоне. Пятая причина – Хави. В свое время Хави был гениальным полузащитником, и теперь, как тренер, он неплохо себя показал. Да, были матчи, когда Барса играла откровенно плохо, это нельзя упускать. Но в целом поднять команду в такой трудный момент до второй строчки в чемпионате Испании, когда никто не верил в каталонцев – очень хороший результат. Также при Хави неожиданно разыгрался Дембеле, который по итогу стал лучшим ассистентом Ла Лиги и в целом играл очень неплохо. Но здесь, конечно, скорее всего сыграла роль не только Хави, но и сам контрактус. Усмана. Он истекает этим летом, и, наверное, поэтому Дембелет так и старался показать себя, лишь бы его взяли в другой клуб. Короче, Левандовский при Хаве точно найдет свое место, будет забивать, отдавать и станет одним из ключевых игроков в Барселоне. Игра каталонца будет подстроена под Ливандовский. С его умениями и навыками Баса определенно станет сильнее. Да и физически Левандовский в прекрасной форме. Он постоянно тренируется, следит за своей физической составляющей, и хоть ему сейчас 33, еще минимум 2 сезона Роберт сыграет на высшем уровне. Уровне. В общем, на этом все, друзья. Как рубрика. Ставьте лайк, если понравился ролик. Ставьте дизлайк, если нет. Подписывайтесь на канал и любите футбол.